Я чувствовал, что я начинаю учиться правильной жизни. И это было просто умопомрачительно. В какой-то момент я понял, что это мой учитель внутри учит меня. Когда я с ним общаюсь, происходит обучение. Андрей, ты сошел с ума. Что ты делаешь? Я оцепенел внутри от ужаса, буквально, что передо мной пропасть, я оцепенел. Теперь у тебя есть все, и тебе ничего не надо. Когда готов ученик, приходит учитель. Но когда этот учитель приходит, постарайтесь его разглядеть. Самое главное, помните, что у вас есть выбор. Вы человек, и человеку дан этот выбор. Я полностью убежден в том, что у каждого человека есть жизнь выбор, что он может выбирать свою собственную дорогу. Я не фаталист. Я не могу говорить о том, что у человека есть только один единственный сценарий жизни, что так, как оно задумано изначально, еще до рождения, так все оно и будет во всех подробностях, ничего изменить нельзя. Я с этим совершенно не согласен. Я не буду долго объяснять свою позицию, почему это именно так, а начал сегодняшнее видео с этих слов, потому что хочу рассказать вам очень интересную историю. Ну, вам будет интересно ее послушать, надеюсь. И самое главное, я хотел бы сказать о том, что бывает, когда человек не осознает, что у него есть выбор. Что бывает, когда человек, ну не то чтобы он фаталист, а вот всегда говорит вот эту вот популярную теперь сакраментальную фразу, ну значит так должно было быть. То есть все, что в его жизни не происходит, все так и должно было быть. Еще раз скажу, я с этим совершенно не согласен. Что же это за история и с которой я хочу начать и к чему она, собственно говоря, будет рассказана? Рассказать я ее хочу, потому что мне очень хочется, очень хочется дать понять тем людям, которые в первую очередь идут путем родных душ, ну и не только путем родных душ, и а, другими духовными путями, очень хочется дать понять, что на этом пути есть развилки, на этом пути есть реальные выборы. И, как человек решит, какой выбор он сделает, по такому пути он дальше и пойдет. Начать я хочу со своей истории, которая случилась в 2003 году. Я уже не раз упоминал о том, что осенью 2003 года я встретил своего РД Учителя. Что такое РД учитель Я сейчас подробно не буду рассказывать. У нас есть на, это, на эту тему есть видео. И посмотрев это видео, вы можете составить свое представление, что это такое, что это заявление. РД-учитель совершенно особенная, совершенно особенная встреча. Вот эта приставка РД это не просто так. Это тот учитель, по факту учитель, который нас учит, но учит он совершенно особенным образом. То есть не напрямую говоря нам, что надо делать, а чего не надо делать. А... Не таким образом, как это принято вообще в классике, так сказать, да, то, что учитель или гуру сказал, то нужно сделать, это будет правильно. Нет, на пути родных душ все не так. Там совершенно все иначе. Еще раз, будет интересно, посмотрите видео. В 2003 году произошла эта встреча с РДУ-учителем, и так как в это время, в эти годы, я ничего совершенно ничего не знал о таком феномене и собственно термин родные души не был известен вообще и вот как духовный термин и тема близнецовых пламен мне не была известна в те времена эта тема никак не муссировалась ее практически никто не знал и мне ничего не было известно единственное что я почувствовал понял что я встретил человека совершенно необычайного это женщина была Которые я почувствовал, я не мог сказать, что я почувствовал вот просто любовь. Я не мог назвать это вот любовью. И в то же время, как-то иначе назвать, я тоже не знал как. Я почувствовал невероятные притяжения, я почувствовал, что я ну, просто оказался вдруг связанным невидимой нитью с ней, и автоматически как будто бы следую за ней. Это было для меня совершенно удивительно, никогда в жизни такого у меня не было. На то время мне было 32 года, и в общем-то, был самый разный опыт общения с женщинами, но вот такого ничего подобного не было. Ну и вообще, не только женщинами, вообще я себе не представлял, что это такое значит. Меня это очень сильно смутило, что я вдруг почувствовал какую-то просто колоссальную зависимость, которую словами выразить нельзя и так как меня это очень сильно смутило я сказал так этого не должно в моей жизни быть мне этого не нужно тем более что я вот видел что человек женщина она а, как личность не то что мне не интересно нет я так не могу сказать что не интересно но вот никак я не видел себя в общении с ней я уверен да и она тоже тем более она не видела также рядом что я могу быть рядом с ней для того, чтобы общаться. То есть ничего не было общего совершенно как личности, но вот эта вот колоссальная невероятная связь душ послужила тому, что через некоторое время я обнаружил, что начинаю внутри все время говорить с ней. Все время говорю, говорю, говорю. И опять я обнаружил это как-то не сразу же, а вот на следующий день, так скажем, да, а через некоторое время. И вдруг понял, так, стоп, с кем-то я говорю, что же ты, я уже с ума скажу, что ли, получается. Я нормальный человек, я живу нормально, довольно обычной жизнью, и вдруг со мной такая штука происходит. Но после этого я стал замечать еще одну очень интересную вещь. После того, как я стал внутри с ней говорить, я почувствовал, что меня внутри как будто кто-то учит. Причем учат не напрямую. Я не слышал ни одного слова в свой адрес. Я не слышал у себя внутри в голове, так, Андрей, сделай вот так, а вот так не делай. Ничего подобного. Я чувствовал, что я начинаю учиться правильной жизни. И это было просто умопомрачительно. Но вообще, кто встречал свою родную душу, там все происходит умопомрачительно. Все происходит за гранью Нормального, все происходит за гранью возможного, и все это, э, все это очень похоже на сумасшествие. Но сумасшествие это было настолько невероятно приятным для меня, я чувствовал, что в общении с ней, во внутреннем общении с ней, с этой женщиной, у меня открывается какое-то сказочное и очень родное для меня пространство. И это я очень-очень сильно оценил. Я почувствовал, что наконец-то не то чтобы я встретил какого-то такого человека, потому что встреча была очень фрагментарной. Я даже не мог назвать это встречей по большому счету. Наконец-то в моей жизни случилось что-то, что открыло мне внутри, пока что только внутри, вот что-то очень родное. Вот так, примерно так. То есть ничего определенного но внутри было нечто колоссальное, совершенно колоссальное. И вот по мере того, как я чувствовал, что меня как будто бы учат, а что значит «как будто бы учат»? Я вдруг увидел свою повседневную жизнь во всех ее неприглядных красках. Я вдруг увидел, насколько она мелкая, ничтожная, насколько я сам недостойный человек. Я не делал ничего плохого, я не занимался никакими дурными вещами. Но вдруг я почувствовал, что я живу очень недостойно. И я должен жить иначе. Не то чтобы должен, невероятно хочу жить иначе. Вот это я почувствовал. И это для меня было немного странно. Почему немного? Потому что всю прежнюю жизнь я к чему-то стремился. Я Всегда пытался найти что-то, что-то, что-то в этой жизни повседневной, что мне было бы близко. Я пробовал и то, и это, читал книги, изучал психологию и так далее, и так далее. Но никак я не мог найти то, что мне близко. И вдруг открылось вот это вот невероятно родное. И это невероятно родное начинает меня учить, что ты живешь не так. Ну ладно, можно сказать. Хорошо. Меняется философия, меняется взгляд на жизнь. Ладно, нормально. Но это было только самое начало, а потом пошло э, совершенно неожиданное и удивительное. В какой-то момент я стал понимать, что я не могу говорить те слова, которые раньше говорил. Я занимался бизнесом, и там есть определенные свои законы и э, определенные правила общения. И вдруг я понял, что я не могу говорить эти слова. Если я сейчас скажу, внутри у меня что-то будет очень сильно недовольно. Сначала это можно было интерпретировать как совесть, что вот совесть проснулась да? у человека. Там нельзя врать, а в бизнесе врать нужно было. Да и сейчас тоже. А, нельзя того всего этого 5-10 проснулась совесть. Но дальше пошло еще больше. Я а, неожиданно для самого себя. Это были не мои мысли в голове. Неожиданно для самого себя я дал честное слово, как бы сам себе, что больше не буду врать. От одной этой мысли я встрепенулся. Как? Как это возможно? И сразу же пошел, пошли такие мысли, даже картинки, что я прощаюсь с бизнесом. Бизнес вести невозможно. Более того, я помню прекрасно в одно позднее осеннее утро ноября 2003 года. Рано утром я проснулся от мысли, что я совсем прощаюсь. Все, что у меня в жизни есть. Буквально на самом деле чередой картинки выстраивались. Я прощаюсь с этим, прощаюсь с этим, прощаюсь с этим. Я прощаюсь, прощаюсь, прощаюсь. И я понимал, что это делаю не я. Что-то внутри меня это делает. И что-то внутри меня говорит, безмолвно говорит, не словами, безмолвно говорит, что так надо это нормально так надо я проснулся в холодном поту то есть это было настолько невероятно жутко страшно прощаться совсем все что я до 32 лет мог сделать чего я достиг а я достиг того чего я хотел мои мечты практически все воплотились на то время вот все это прощай прощай прощай и все это говорит что-то у меня внутри. И дальше было больше. Это внутреннее общение продолжалось. И доходило до смешных вещей. В тот момент я засеял домашний детский сад частный. У меня еще до того, до встречи с РД-учителем, у меня на самом деле, как я теперь понимаю, стало пробуждаться душа, и мне очень хотелось сделать что-то от души, для души, для чего-то хорошего. И я видел, как страдают дети от непонимания, их не понимают взрослые. Они от взрослых что-то требуют, общения, чего-то еще. Не, не в плане игрушку или мороженое, а они требуют общения, понимания. Я видел, что детей не понимают, и мое сердце кровью буквально обливалось, я не буду подробно рассказывать всех историй, какие я наблюдал, вот в общении взрослых с детьми, но я решил, что я должен что-то сделать для того, чтобы так не было, и я открыл частный домашний детский сад. Ну и много всяких там перепяти было. <laughs> Это совершенно неокупаемое предприятие, и э, получалось так, что в какие-то периоды не было работников, они уходили работники, там повар уходил. И я просто стал перед необходимостью, что я должен мыть посуду. Человек, который <существует> занимается бизнесом, носит шерстяные костюмы, ездит на хорошем автомобиле и, в общем-то, не бедствует. Но вот жизнь, судьба меня поставила, вот к этой раковине мыть посуду. Я прекрасно помню этот момент. Я понял, что меня кто-то учит правильно мыть посуду. Это ну это очередное, конечно, сумасшествие. Но я чувствовал, как моей рукой, как будто бы кто-то водит. И я должен мыть посуду вот так, медитативно. И должен класть ее вот так. Почему? Для того, чтобы не выйти из того состояния, которое у меня было. Из состояния общения с РД-учителем. Я так мыл посуду. И еще одно удивление было в том, что когда я ее мыл целыми горами, целыми часами, я не уставал. Во мне не было ни усталости, ни обиды, ни злости, что я должен вот этим заниматься, почему я должен этим заниматься и так далее. Я как будто бы в это время находился вообще в другом пространстве, вот мыл посуду, я находился в другом пространстве. Это была медитация настоящая. Я чувствовал, понимал, что эта медитация меня кто-то учит. И таких случаев было много, я заново как будто бы учился возить машину, я рулил, вот тоже как-то медитативно, и я чувствовал, что моими руками как будто бы что-то кто-то водит. Не то, чтобы мои руки чувствовали чьи-то чужие руки, нет, просто изнутри я это ощущал. И в какой-то момент я понял, что это мой учитель внутри учит меня. Когда я с ним общаюсь, происходит обучение. Но были периоды, когда я говорил: так, стоп, все, это сумасшествие должно быть закончено, я дальше в эту глупую игру не играю. И пропадало это ощущение внутри, пропадала медитация, пропадало вот это родное пространство, пропадало ощущение жизни, пропадала любовь в сердце, все пропадало, исчезало. То есть я принял свое решение, нет, я не хочу, я отказываюсь. И буквально через несколько минут это все раз и закрылось. И я вновь окунулся вот в ту серую, безжизненную, какую-то холодную, чужую реальность. И я вновь почувствовал, и я вспомнил, что я всю жизнь это чувствовал. Я сказал, о, простите, кто-нибудь там наверху или где угодно, я ошибся, я больше, больше так не буду говорить, пусть вернется то, что у меня было, пусть, пусть, пусть, я буду сумасшедший, но я э, хочу вот так вот жить». Где-то через несколько часов это состояние вернулось, и вернулся этот внутренний диалог с РД-учителем. Это был единственный раз, когда я отказался. И в тот же момент я понял, что я могу решать. Я лично могу решить, пойду я этим путем, сумасшедшим, необъяснимым, непонятным. Но очень-очень родным. Вот пойду я этим путем или не пойду, могу решать я. Это не то, что я возгордился, наоборот, я испугался, что вдруг я когда-нибудь еще взболтну что-нибудь такое и произойдет вот такой вот отказ от пути. Это был первый раз, но далеко не единственный. Так как у меня общения с родоучителем практически никакого не было, а внутреннее общение было очень интенсивное, и при этом анахата разгоралась очень и я вообще не знал, как это назвать. Еще раз скажу, я не мог назвать это просто любовью. Ну не мог, потому что до этого я влюблялся, и не раз я знал, что это такое. Это никак не было похоже на то, что было раньше. И вот я мучился, мучился всеми этими состояниями, неопределенностью, этим безумием, э, вот этими всеми событиями. И в какой-то момент я почувствовал, или даже, можно сказать, услышал безмолвный в голос у себя в голове. Безмолвный голос. Я не, услышал, не слышал голоса. Я слышал очень отчетливую, ясную и очень сильную мысль. «Андрей, ты сошел с ума. Что ты делаешь?» Что происходит вообще? Ты прощаешься со всем, прощаешься с бизнесом, ты стоишь и моешь посуду, ты как сумасшедший с кем-то все время разговариваешь и так далее, и так далее. Ты сошел с ума, ты понимаешь, что это такое? И следующая такая мысль — откажись. А так как я до этого уже отказывался, то я уже какой-то опыт имел, я знал, что это такое. И я понимал, что я не могу от этого отказаться, это самое родное. И опять этот безмолвный голос продолжал, ты же ей не нужен, она с тобой и разговаривать не хочет. Да и ты видишь, что она, так сказать, не твой человек вообще. Что происходит? Зачем тебе это надо? Ты видишь, твоя жизнь начинает шататься и трещать и рушиться. И я испытал страх, что действительно моя жизнь начинает шататься, рушиться и она... Реально меняется. Я перестал врать, я стал мыть посуду, я стал сам не свой. Я все время с кем-то разговариваю. Я все время хочу изменить свою жизнь, совершенно не знаю как, в какую сторону. И так далее. И вот этот голос, который говорил, ты сошел с ума, ты потерял себя, ты потерял самоуважение, на кого-то стал похож. Да, и я к тому моменту уже снял шерстяные костюмы и наделал, почему-то мне нравилось, стал нравиться простая одежда. Я надел очень простую одежду, тельняшку, помню, у меня была, куртка такая была, черно-серая, вот совершенно непрезентабельного вида. Я одел и мне это нравилось. Понравилась вот эта вот простота жизни. Очень-очень мне она понравилась. И вот этот голос стал говорить, ты пропадешь, куда ты катишься я почувствовал, что сейчас у меня внутри происходит выбор, Рубикон. Я встал на какую-то точку, на какую-то грань, за которой пропасть. Я чувствовал, что это пропасть, что это вообще темная неизвестность. Впереди неизвестно что. Я действительно качусь, буквально качусь куда-то в какие-то тартарары. Но при этом я чувствовал вот это родное тепло невероятное ощущение жизни, что я живу, первый раз в жизни я живу. И вот этот голос, он был, ну, я точно не могу вспомнить, сколько, несколько минут, но он становился все более как бы настойчивым, и внутри возникал сильный-сильный накал. Ты пропадешь, ты должен отказаться, ты пропадешь. Ты качество неизвестно куда, ты потерял себя, ты потерял самоуважение, посмотри на себя. Я вот это -у -у -у -у -у в голове, я чувствую там сейчас накал, я чувствую, что приближается Рубикон. Какая-то грань, за которую я должен шагнуть за эту грань в неизвестность, в пропасть, вперед. Либо отступить назад в ту известную серую, безжизненную... Жизнь даже не называешь существование, оно безбедное было, существование, и с внешней точки зрения очень даже хорошее. Очень даже хорошее. Но мне уже опостылившее это было, вот эта серая жизнь. И вот в тот момент, вот в самый-самый накал, я помню, я сидел в кресле и уже не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, настолько я оцепенел внутри, от ужаса буквально, что передо мной пропасть, я оцепенел. И я в этот момент почувствовал, что вдруг все стихло, вдруг, как по щелчку, раз и тишина, и ничего внутри нет. И меня никуда не тянет, я ничего не чувствую внутри, и ни страха, ни любви, никаких перспектив, ничего. Все затихло абсолютно. И я понял где-то внутри, я понял, что сейчас, в этот момент, все ждет моего решения. Как я решу, так дальше и будет. И вот в этот момент я сказал, оно у меня родилось, это слово само, и я с этим словом согласился, оно появилось, а я с ним согласился, я сказал, пусть, пусть будет, все что угодно, но я остаюсь с тем, что у меня есть, со своей любовью, со своим безумием, но самое главное, со своей жизнью, я остаюсь вот с этим, и как только я это сказал, буквально через несколько секунд, я вдруг почувствовал, это было не облегчение внутреннее, это было как невесомость. Я как будто бы на этом кресле, как будто бы чуть-чуть парил. И когда я с этого кресла встал, то я увидел буквально, что мои движения совершенно другие. Что я движусь очень медленно, как, не знаю, как под водой. И мне очень приятно так двигаться. И такое ощущение, будто бы я как будто бы умер. Умер и вообще неизвестно, где я оказался. Ну, вот я сам был не свой. Потом были, были еще всякие разные события, очень интересные. Да, но я должен сказать, что. После этого я вышел на улицу, мне нужно было куда-то пойти по делам. И была поздняя осень, уже ближе к декабрю. И вот эта слякость вся, сырой снег, вот это вот жижа всякая, темные, серые, какое-то сизое небо, тяжелое, свинцовое. И я вдруг увидел все, как будто бы все было покрыто невидимой золотой пыльцой. Вот настолько все как-то невидимо светилось. Несмотря на всю эту непогоду, я чувствовал вокруг тепло, и все было невероятно родным. Все, все было невероятно родным. Это было для меня абсолютная неожиданность. Я вообще не знал, что это такое, но я знал, я понимал, я чувствовал, что мне это очень нравится. Это был второй раз, когда я сделал... А вот за этот период, конечно, сделал такой выбор. Потом была целая череда событий, много всяких. И была очень большая внутренняя боль, вот это внутреннее очищение. Болело тело. Лопалось слизистая вот во рту. Язык был опухший, десна кровоточили. Была очень сильная трансформация, болезненная. И ну, так как я уже сделал выбор, я уже понимал, что все уже что-то совершенно, совершенно безумное в моей жизни происходит. Но выбор я сделал, я шел этим путем дальше только по одной единственной причине. Потому что у меня внутри сохранялось это внутреннее тепло, сохранялась любовь. Я чувствовал жизнь, я чувствовал, что я живу. Трудно очень описать это словами. И вот в очередной момент происходила очередная трансформация, а их было довольно много. А, и я вдруг опять внутри у себя в голове, где-то услышал этот, этот же, мне кажется, был похож на этот же неслышный голос. На этот раз голос мне сказал ты останешься без денег, у тебя не будет денег. Как ты будешь жить?" Больше он ничего не говорил. И я почувствовал, что это правда. Я настолько оторвался от повседневной действительности, а настолько забросил свой бизнес, занимался только детским садом, общался с детьми, впахивал в этом детском саду как папа Карло был за всех все делал очень много работал на самом деле но в основном физически и эмоционально тоже но я понимал что детский сад это неокупаемое предприятие оно не дает дохода а бизнес я забросил и он медленно но верно а катится вниз, под горку, к нулю. И я почувствовал, что да, это действительно так. Еще немного я останусь без денег. Я не знаю, как я буду жить. Больше ничего голос не говорил, но я вновь опять почувствовал этот же самый выбор. Либо я сейчас в данный момент, немедленно прекращая этот путь, я отказываюсь от него, я возвращаюсь к бизнесу, я возвращаюсь к своим делам, закрываю этот детский сад, это убыточные предприятия, либо я двигаюсь в безденежье. Это уже не просто неизвестность, а это... Было известно, у меня не будет денег, у меня не будет средств к существованию, у меня некому поддерживать, никто мне денег не даст, даже взаймы. Тем более, что практически все уже увидели, в каком я состоянии, что я уже как бы не земной ходил, часто говорил совершенно такие странные вещи. А Вот. И я в очередной раз, а ну теперь уже я не говорил, пусть, я уже просто внутри дал согласие, я сказал, да, да, я чувствую, что так и будет, но я остаюсь на своем пути. Насколько это было страшно, это не передать словами, это как будто бы внутри все оборвалось. Как будто бы в какой-то момент что-то вот как лопнуло, и ты оказался в безвоздушном пространстве, никем и ничем не поддерживаемый, без, абсолютно без каких бы то ни было гарантий. И с четким знанием, что скоро придет день, ты останешься совсем без денег. И в этот раз я почувствовал тот же самый Рубикон, и я почувствовал, что я должен делать свой выбор. И я его сделал. И это, это было как очередная такая частичка моей собственной смерти. Это было очень тяжело. И повторюсь, это был мой выбор. Я знал, я чувствовал, что я могу выбрать другое. Не был потерян полностью бизнес, можно было все нормально восстановить, ничего катастрофичного не случилось бы. Но я выбрал другое, я выбрал свой путь, я выбрал то, куда меня неимоверно влечет душа. Единственное, что я мог как-то сформулировать, куда же я иду, к чему весь этот путь, к чему все это безумие. Повторюсь, у меня никакого, абсолютно никакого не было живого общения а, с той женщиной, которую, как я говорю, это РД-учитель. И постоянно также внутри это было обучение. Я уже буду, не буду повторяться, было обучение постоянное. Вот если это скажешь, это будет неправильно. Если это сделаешь, это будет неправильно. А если вот это сделаешь, будет правильно. Тяжело, да. Непрестижно, да, но зато правильно вот такое было внутреннее обучение постоянно но это к слову вот это был третий раз э, за вот этот короткий промежуток это уже было, было была середина 2004 года где-то было в конце весны в начале лета когда я сделал этот выбор а дальше была также череда событий и а, я не помню, Совершенно не помню, какой это был день. Это был конец августа, либо начало сентября 2004 года, когда так получилось, что внутри я действительно простился совсем. Я отказался от всего, не по доброй воле, а потому что внутри вот эти были выборы. Отказывайся, либо возвращайся назад. Отказывайся, либо возвращайся назад к своей серой жизни. И я отказывался, отказывался, отказывался. И а, вот этот период, конец августа, начало сентября 2004 года, я почувствовал, что я отказался от всего. И именно в этот момент, то есть в этот период, я почувствовал, что изнутри исчезла и эта связь с Сергеем Учителем. Я перестал ее чувствовать. Я отказался от этой связи тоже. Зачем и почему это я сделал, я не знаю. Что-то внутри говорило мне, что я должен это сделать. Отказаться от всего. И также это произошло автоматически. И в какой-то день, утром, это был выходной. Я вышел из дома, я арендовал дом за городом, и я почувствовал, что ничего нет. Я почувствовал вокруг пустоту. Все было пустотным. Я видел все предметы, деревья, небо, птицы летят, машина едет. И я чувствую, что все пустотное. Ничего нет. И я почувствовал, что у меня нет ни мысли, ни эмоций, ничего. У меня не осталось ничего. И одновременно я испытал такую невероятную свободу, такое безграничное счастье, которое невозможно описать никакими словами. И первая же мысль, которая появилась у меня в голове, она была опять не моя, была чья-то, не знаю чья. Эта мысль была следующая. Теперь у тебя есть все, и тебе ничего не надо. Эта мысль была одновременно фантастичной, невероятно освобождающей. И в то же время также невероятно пугающий. Как это мне ничего не надо? А как я буду дальше жить, если мне ничего не надо? А... Потом последовали другие события, которые я вообще не понимал, значение их. Почему вдруг я начинаю над всем смеяться? Почему мне смешно от того, что невероятно смешно, безумно смешно от того, что люди ходят серьезные? с какими-то своими заботами. Потом я вдруг увидел, что все не настоящее. Я помню прекрасно, как это происходило, как это было. Я стоял на углу улицы, я видел, как движутся машины, как ходят пешеходы, и я вижу, что это все искусственное, это не настоящее. Потом я стал смотреть на рекламные билборды и увидел, что это все ложь, что все, что продается, на самом деле этого нет, ничего нет. Ничего нет абсолютно. Это то, что вот сейчас называют матрица, тогда я, повторюсь, я никак это не называл. Это все мои э, были внутренние просто переживания. Теперь это называется э, как просветление, но это не было окончательным просветлением. И вообще э, я предпочитаю называть это освобождением, потому что я почувствовал колоссальную свободу. Был ли у меня в тот момент выбор, идти в эту свободу или нет, наверное, был, я даже точно не знаю. Я безумно просил об этой свободе, я ее получил. Вот единственное, что я мог определить на этом пути, зачем, куда я движусь, у меня была единственная мысль, я движусь к свободе, откуда эта мысль, я не знаю. Вот об этой свободе я просил, я ее получил. Почему я все это вам рассказываю? Ну, надеюсь, вам было интересно. Истории, как правило, нравится слушать. Рассказываю я вам все это с единственной целью. Возможно, особенно кто идет путем родных душ, возможно, вы испытывали очень-очень похожие состояния. Это отказ от всего. Вот этот внутренний диалог, это трансформация, когда ты чувствуешь, что ты умираешь. Если всего это вы чувствовали, или сейчас вы идете этим путем и чувствуете, то я хочу, чтобы вы осознавали, что у вас есть выбор. Этот выбор совершенно реальный. Дело в том, что путь родных душ его можно назвать опасным путем. На этом пути вы можете очень многое потерять. Вы можете потерять имущество, как это произошло со мной. Вы можете потерять свое здоровье, не дай Бог. Мое здоровье подвергалось очень большим нагрузкам, но, слава Богу, ничего катастрофичного не случилось. Вы можете потерять э, все контакты с родственниками, друзьями, и, скорее всего, все это произойдет. Если вы дорожите этим путем, если вы дорожите своей душой, если вы дорожите, если вы чувствуете, что это ваше родное, то вы можете на это согласиться. Как бы ни было страшно, как бы вы не чувствовали, что вот там вот за той гранью какой-то какой -то обрыв, какая-то бездна, что-то неизвестное, что-то вообще безумное, и я не могу туда шагнуть, вы чувствуете. И примерно это я и чувствовал, и чувствовал неравненно. Вот достаточно просто вашего выбора, когда вы внутри скажете, пусть, если вы сами делаете этот выбор. Я не говорю вам о том, что вы должны сделать этот шаг. Я говорю вам о том, что у вас есть этот реальный выбор. И вот в этом случае фраза, значит, так должно было быть, она полностью лишено смысла, должен быть выбор, и он есть. Вы можете вернуться назад, вы можете свернуть в вбок, вы можете постараться забыть это, как страшный сон. И вы можете шагнуть вперед, у вас есть такая возможность. Высшие силы не зря устраивают встречу с родной душой, не просто так. Очень часто я встречаю вопрос, если вот так все, если все вот так вот жутко, если все без перспектив, зачем такая встреча? Для того, чтобы вы начали свой путь. И еще, что я хочу вам сказать, помимо того, что есть выбор, я хочу сказать вам о учителе на этом пути. Вот если бы у меня не было в тот период Учителя, я бы ничего не смог сделать. Это был внутренний Учитель, мой внутренний Учитель. И я знал, чувствовал, что Он знает обо мне даже больше, чем я сам о себе знаю. И периодически мне было стыдно, потому что я знал, что Он знает о, о моих недостатках, о моих косяках. О моих каких-то низких поступках, ужасных поступках. Он знает, и мне было стыдно. Вот эта очередная такая безумная мысль, да, что обо мне все знают. Но он, этот учитель, знал. И он знал не просто так, что я знаю все, а он знал это для того, чтобы самым наилучшим образом провести меня по этому пути. Мне внутри всегда давали знания, наитие, как я должен сделать, что я должен сказать, куда я должен пойти, куда не должен идти. Я же говорю, вот вплоть до мытья посуды, вплоть до того, как рукой повернуть или головой повернуть, даже вплоть до этого. Все было сделано моим внутренним учителем, РД-учителем, для того, чтобы я прошел этим путем. Без учителей я бы не смог это сделать. Я понимаю, что РД-путь — это совершенно особенный путь. И РД-учитель — это совершенно особенное, даже на этом пути, совершенно особенное явление. Часто спрашивают, что такое РД-учитель, чем отличается от обычного учителя и так далее. Вот эта информация есть в том видео, ссылка, которую вы можете найти. РД-учитель называется. Я уверен, что настоящий учитель, о ком я хочу вам сказать, он действительно знает о вас все и даже больше, чем вы сами знаете. Но даже не в этом дело. Настоящий учитель, духовный учитель, это такой человек, ну, либо не человек, либо учение, даже, может быть, книга вашим духовным учителем. Но мы будем говорить допустим, о человеке. Хотя у меня был внутренний учитель, это дух, внутренний дух, который вел меня. Так вот, каким бы ни был учителем, учитель, его слово, это если ваш настоящий учитель, его слово, одно слово, одно предложение, совершает в вас такие внутренние перестройки, целые трансформации. Переосмысление всех своих жизненных ценностей. Вот что такое учитель. Если вы в жизни вдруг встретили такого человека, вам несказанно повезло. Если у вас внутри родился такой учитель, вам еще больше повезло. Потому что внутренний учитель, он лишен тех недостатков, которые присущи человеку. Человек, он все-таки довольно-таки слаб он может совершать различные ошибки. Ваш внутренний учитель, если это учитель, он лишен этих недостатков. На самом деле это очень большая тема, и так как я чувствую на себе ответственность, говоря о таких явлениях, уникальных, мистических явлениях, то я должен сказать, что настоящий духовный учитель никогда не научит вас ничему деструктивному. Он никогда не научит вас делать кому-то зло. Он никогда не, учит, не научит вас делать то что, ну, то, что осуждается всеми мировыми религиями. Против заповеди, так сказать, никогда вас духовный учитель ваш не поведет. Это очень важно знать, это определенная техника безопасности. Ну так вот, я хочу еще раз все-таки повторить и подчеркнуть, что ценность Учителя на этом пути огромна. Без настоящего Учителя по этому пути, по большому счету, вы либо не пройдете, либо если вы пройдете до определенных уровней, то огромная э, вероятность того, что вы попадете в какую-то ловушку. Это я вам точно могу сказать. Потому что, как, как я только остался без Учителя, я говорил о том, что я простился с ним, вот на рубеже где-то августа 2004 года, в 2005 году я попал в ловушку, я попал в ловушку. И эта ловушка сработала так, что я потерял, в конце концов, через некоторое время, не сразу, не в один день, я потерял практически все свои духовные наработки, которые я обрел на этом пути. Мне не стыдно в этом сознаться. И говорю это я для того, чтобы, ну как бы в назидание тем, многим, кто идет, или путем родных душ, или каким-то дух, другим духовным путем. Когда в 2004 году со мной произошла эта радикальная трансформация, я получил опыт просветления, или лучше говорить опыт освобождения. Я пребывал в этом состоянии несколько месяцев, я испытывал колоссальное блаженство, счастье. Каждое утро я просыпался, и я чувствовал невероятную радость от бытия, от чего угодно, от травинки, от какой-то мысли, от, от всего, неважно, я чувствовал радость. Но через несколько месяцев я действительно столкнулся с тем, что у меня нет денег. Да, то есть бизнес уже все совершенно заканчивался, переставал меня поддерживать финансово мой, а я был вынужден задуматься над тем, что же с этой ситуацией делать. Определенное время, пожалуй, где-то две-три недели точно не скажу. У меня было четкое ощущение, это очередное, конечно, безумие, но у меня было четкое ощущение, что за мной должны прийти какие-то монахи, скорее всего, буддистские, и забрать меня куда-то в свой монастырь какой-то далекий. И там дальше я буду жить и блаженствовать, и дальше как-то идти духовным путем. Это совершенно была безумная идея, которая не выплатилась никто не пришел не забрал а, и я понял но ну, надо как-то выкарабкаться самому и то с чем я столкнулся это колоссальные проблемы для многих кто идет реально духовным путем я также рассказывал об этом не так давно на видео. я ни за что ни за, ни за какие блага не готов был, расстаться со своими высокодуховными состояниями, как сейчас говорят. Вот с этим блаженством, с этим счастьем, с этой радостью, я не хотел ни за что расставаться. Но я тут же понимал, что если я начну делать какое-то дело, зарабатывать как-то деньги, идти в наемные работники, я вообще не рассматривал такую перспективу, это не для меня, вот заниматься каким-то делом, то я буду вынужден делать те вещи, которые тогда, в 2003 2004 году в начале, учитель мне никак не разрешал делать. Нельзя их делать, нельзя так жить, нельзя врать, нельзя это делать, это делать, это делать. Нельзя, это не по-божески, это неправильно, это против совести. Нельзя, я не могу этого все делать. Это было ужасное состояние, потому что нужно было. Обеспечивать себя материально, но я не в силах был заставить себя заниматься вот обычными средствами заработка денег. И тогда, тогда я волей-неволей пришел к тому, что я должен соединить свои духовные наработки, свои духовные состояния, радости, счастья, блаженства, свободы, соединить их и как-то интегрировать, как теперь говорят, и я тоже так говорю: интегрировать их в повседневность, перевести их в повседневность. И это был колоссальный поиск, я начал искать, я орыл литературу, я ездил к модам, я задавал вопросы этим людям, вот со мной произошло это. Они э, смотрели на меня и говорили, да, Андрей, ты свободен, ты получил свободу. Я спрашивал у них, что дальше, как мне жить? Они ничего не говорили. Не знаю почему, скорее всего не знали сами. Не знаю. И вот этот мой неистовый поиск ни к чему не приводил на протяжении около года. Я перебивался как-то с копейки на копейку. Когда было лето, я ходил в лес, собирал грибы, я жарил грибы, делал себе суп грибной, помню. Ну, в общем, вот с копейки на копейку я перебивался. Денег вообще не было, реально. То есть вот тот голос, который сказал, что у тебя не будет денег, он не обманул. И я чувствовал не просто так, это действительно было. Это действительно соответствовало действительности. И тогда я просто возвал в небо. Я сказал, высшие силы, Господи, Боже, кто угодно, помогите мне, как мне соединить вот мои духовные наработки, не расстаться с ними, не потерять их, как мне их соединить со своей жизнью. Помогите мне, пожалуйста, я ничего не могу сделать сам, никто мне не может помочь. И тогда, через некоторое время, Случилось интересные вещи. Я стал организовывать такие небольшие домашние тренинги. Там была, была йога, Кундалини-йога. Я ее давал по-своему, и до сих пор ее даю по-своему тоже. Не совсем классическая Кундалини-йога была. И было холотропное дыхание. И также я проводил сеансы ну, такого небольшого как бы исцеления. Почему как бы? Потому что исцелением я их не называл. Я называл это круг осознанности, был круг осознанности, занимались осознанностью, осознаванием. И приходили разные люди, в том числе с э, соматическими проблемами. И, к моему собственному удивлению, некоторые из этих людей, они исцелялись. Вот в этом круге осознанности они исцелялись. Они потом говорили мне, обратную связь давали, говорят, Андрей, это прошла болезнь, все, она не вернулась, не возвращается. Хотя до этого мучились много-много времени. Это было несколько раз. И как можно было на это не обратить внимание? Я на это не обратил внимания. Я как будто бы не видел это. И никто не мог мне сказать, Андрей, это та ниточка, вот этот круг осознанности, вот эти сеансы исцеления, это та ниточка, взяв которую ты выйдешь на свое предназначение. Это то, о чем ты молил, просил, тебе было дано. Вот оно, это есть. Это твой дар, бери его и действуй. Сам я не видел это, как это можно было не увидеть. Сейчас я вспоминаю и думаю, как это можно было не увидеть. Но я не видел этого, не осознавал. Не понимал это был э, это был конец 2005 начало 2006 года я сам это не понимал и некому было мне сказать у меня не было уже учителя я с ним простился я привык за то время конец 2003 и почти до сентября 2004 года, я привык, что учитель все время мне все говорит. Я настолько привык к этому, и говорит точно, и говорит невероятно... Уникальными, уникальным вещам учат. Уникальным вещам. Учат новой жизни, настоящей, правильной жизни, моей жизни. Это была моя жизнь, поэтому я и все приносил в жертву, чтобы сохранилась моя жизнь. Вот моей жизни меня учил мой внутренний учитель. Я настолько к этому привык, что когда я с ним простился, и он исчез из моей жизни, то потом я уже не мог сам точно ориентироваться. Получилось так, что без учителя я не заметил этот дар, который мне был дан, и который как раз и соединял, самым прямым образом соединял мои духовные наработки с повседневностью. Я мог бы дальше этим заниматься, создавать группы осознанности, в которых происходили бы исцеления не только от психосоматических заболеваний, но и от социальной патологии. У меня были различные результаты положительные в моих группах. Очень интересные, уникальные результаты были. Я этого не заметил, я прошел мимо этого. И в результате с 2006 года до 2012 года ну я продолжал заниматься детским садом. Это было мне... По-своему очень интересно, и как-то помогало мне поддерживать штаны, то есть мне было что поесть, вот и все, собственно, на самом деле. И купить теплую одежду на зиму, это все, что у меня было. До встречи с Шанти в 2012 году я так и не мог понять, осознать, почувствовать, в чем мой путь соединения духовного с повседневным? В чем мое предназначение? Что я должен делать? За эти годы я уже да, отчаялся. Ну вот с 2006 по 2012 я уже отчаялся. Ну я сказал так, что, ну, наверное, и не судьба. не судьба. И то, что было в моей жизни, вот этот путь РД, внутренний путь РД. Это просто какая-то невероятная, яркая страница в моей жизни, которая была и прошла, и все. Как говорится, было и прошло. Я почти отчаялся, но что-то внутри не сдавалось. Что-то внутри говорило, что все еще будет. И я внутри совершенно четко знал, что мне нужна моя женщина. Моя с большой буквы, женщина с большой буквы. Я не говорил близнецовая половинка, даже не говорил родная душа, не было таких терминов в моей жизни, в моем лексиконе. Я знал, что нужна моя женщина, и тогда все получится. И это действительно так и произошло. И в 2019 году мы встретились с Шанти, и внутри сами стали рождаться, через некоторое время рождаться курсы, Рождаться медитации, мы стали с Шанти вдвоем вести медитации, вот, трансляции энергии на расстоянии, то, что сейчас происходит на рд вот то родилось у нас спонтанно, когда мы встретились с Шанти. Это все был просто дар нам. Мы также его восприняли как совершенно нормально. Мы вдруг поняли, что мы можем передавать энергии на расстоянии. И не просто передавать энергию, она производит Уникальное воздействие на человека возникают различные измененные состояния сознания, внутренние путешествия, возникают трансформации, открытия, озарения внутренние и так далее. Все это тоже нам было дано как дар. И в 2012 году я также встал перед рубиконом. Я также почувствовал эту грань, которая отделяет мою прежнюю жизнь от будущей неизвестной, абсолютно неизвестной мне жизни. Я также вынужден был, был вынужден не по доброй воле, честно говорю, был вынужден просто проститься со всем, что у меня было, со всем имуществом, со своим детским садом. У меня не осталось ни... Чего? Не было ни денег, ни имущества никакого, ни движимого, ни недвижимого, uh, ни бизнеса никакого, ни какого-то дела, который бы хотя бы поддерживал мне штаны. И мы с Шанти ушли просто в никуда. и вновь я чувствовал, что от моего выбора это зависит. Зависит то, куда я буду двигаться. Буду я идти вперед, в неизвестность, или же я скажу, нет, это слишком страшно. Мне уже было 40 с лишним лет, почти 41 год. И в 41 год начинать все с нуля, идти на улицу, мы ушли, Шанти, на улицу, в никуда. Еще раз скажу, без всего абсолютно. Это было очень страшно. И вновь вела вот эта сила, только уже она была, конечно, другой. Это была сила нашей любви с Шанти. Колоссальной любви. И есть несколько видео, в которых я и Шанти, мы рассказываем, как это было. Я, наверное, тоже размещу ссылку в этом видео. Если будет интересно, посмотрите. Колоссальная наша любовь, несмотря ни на что, несмотря ни на какие страхи, абсолютная неопределенность была, наша любовь вела нас вперед, и мы просто пошли. И это был наш выбор. И я мог отказаться, тем более Шанти могла отказаться. И этот выбор вставал перед нами еще не раз продолжать ли дальше путь или отказаться, потому что невероятно трудно. Это было потом в а, 2013-2016, даже 2017 -го года. Это было жесточайшее внутреннее очищение, жесточайшая трансформации. И мы а, в это время могли много раз отказаться от этого пути. Потому что, еще раз скажу, этот путь и трудные, и болезненные, и на самом деле опасные. И оставаться на этом пути можно только, только ощущая в себе эту любовь, духовное единство, ощущая свое собственное родное пространство, как это было со мной в 2003-2004 году. То есть те внутренние ценности, духовные ценности, которые перевешивает все, перевешивает любые трудности, любые неприятности, любые невзгоды. Самое главное, помните, что у вас есть выбор, вы человек, и человеку дан этот выбор. И есть такие минуты в жизни, особенно острые, особенно сильные, наполненные энергией, это минуты, которые Дун Хуан называл Кубический сантиметр шанса, когда от вашего даже небольшого, э, э, как бы почти случайно сказанного слова может зависеть дальнейшая вся ваша дальнейшая судьба. Отказаться от пути или остаться на этом пути. На пути родных душ я в данном случае имею в виду. У вас есть выбор. Это ваша святая, священная, неотъемлемая часть То, что вам дано. И еще хочу сказать об Учителе. Учитель — это не только тот человек, который известен всем, который, безусловно, на самом деле достойный духовный учитель, который на слуху у многих. Духовный учитель — это в первую очередь ваш личный учитель. То есть это тот человек, которого вы чувствуете а, родным, близким, понятным. Это тот человек, слова которого отзываются у вас внутри какой-то огромной силой. Какое-то, казалось бы, обычное слово, которое вы слышали тысячу раз, могли читать где угодно в каких-то умных книгах. Вот этот человек сказал вам это слово или это предложение, и у вас внутри все перевернулось. Само, без вашего участия, без вашего ума. Просто само все перевернулось и запустилось э, заново. Загрузились какие-то внутренние шестереночки, которые раньше не работали. Заработал этот механизм, и этот механизм стал производить у вас внутренние изменения и внешние изменения. Вот что такое учитель. И учитель, да, конечно же, может быть э, э, тем человеком, которых, собственно, называют духовными учителями. Но вашим учителем даже может стать случайный прохожий, который скажет какое-то случайное слово, а оно, оно у вас вдруг очень сильно внутри отзовется. Говорят совершенно э, правильную фразу. Когда готов ученик, приходит учитель. Но когда этот учитель приходит, постарайтесь его разглядеть. Этого учителя вы можете очень сильно любить, очень сильно уважать. Либо вы его можете вообще ненавидеть. То, что он говорит, может быть, может вызывать у вас ну, какую-то просто буквально немотивируемую, если уж не агрессию, то, по крайней мере, спор, внутренний, очень сильный спор. Вы не захотите это слышать. Вот, кстати, очень хороший пример, это рассказ о Амуджи о том, как он стал просветленным. Он приехал к своему учителю, пападжи, в Индию. И вот учитель, он рассказывает муджи, учитель что-то говорит, говорит, говорит, говорит, говорит. А же сидит и чувствует, что у него внутри зреет вот какая-то агрессия, недовольство. Ему все это не нравится. И мужи рассказывает так, я решил, что я сейчас встану и уеду домой. Все, нечего мне здесь делать. Ерунда какая-то здесь творится. А вот. И потом произошло следующее. Он не смог, кстати, уехать домой. Мысли и какая-то буря эмоций овладела Муджи, Просто накрыла его этой волной, а потом вдруг, бац, все исчезло. Вот такое воздействие произвел учитель на мужа, но рядом с мужем присутствовало и множество других людей, которые не получили просветление. То есть дело не в самом Пападжи, а дело еще и в Муджи, когда готов ученик, приходит учитель. И нужно ценить, безгранично ценить этот дар, если у вас в жизни есть учитель, безгранично цените этот дар. Учитель может и спасти вам жизнь, и открыть вам жизнь, дорогу в жизни и может, как минимум, сэкономить много лет жизни. Если бы в, тот, в то время, когда мне был дан тот дар в 2006 году, учитель сказал бы мне, или внутри, или где-то снаружи, это твой дар, ты должен его развивать, ты просил, ты его получил. Это то, что поможет тебе соединить духовное и повседневное. Пожалуйста, бери дальше действуй. Если бы Учитель мне это сказал, я думаю, что я бы это сделал. Потому что я знаю, что такое слова Учителя, и я знаю, какую они силу с собой несут. Учитель также как будто бы вселяет в вас силу. Это не его личная энергия. Когда вы находитесь рядом с Учителем, или когда тем более он у вас внутри, вы не просто чувствуете, что вас кто-то получает, чему-то учит. Вы чувствуете огромный прилив энергии. Вы чувствуете вот эту внутреннюю свою собственную силу. И это светлая сила. Это не та сила, которая будет все сокрушать. Это та сила, которая будет вас вести к свету вести вас к свободе. Как можно это переоценить? Для, для всех, кто идет духовным путем, это невозможно переоценить. Но тем не менее, исходя из своего собственного опыта, личного, о котором я вам рассказал, а также, к сожалению, наблюдая, как рядом со мной происходят такие же вещи, я вижу, как другие люди получают дар, и они не видят его. И даже когда им об этом говоришь, они как будто бы не слышат. Я вижу, как люди действительно искренне, очень сильно, неимоверно сильно хотят пройти этим духовным путем. Хотят потом соединить полученные духовные, Дары хотят соединить с повседневностью, отдавать людям, очень сильно хотят. И в то же время они как будто бы не замечают, что этот дар находится в их руках. Они этого не замечают, потому что либо у них нет этого Учителя, либо если этот Учитель есть, они его недостаточно ценят, недостаточно воспринимают. Ну, в результате не слышит. Вот чтобы этого не происходило, чтобы ваш путь был вашим личным путем, вашим личным путем, чтобы он не вилял зигзагами, чтобы он не был через ритвенные ухабы, чтобы вы не делали крюк многолетний, как это получилось в частности в моей жизни. Чтобы всего этого не было молите и просите чтобы у вас был ваш личный настоящий духовный учитель молите и просите чтобы у вас была осознанность чтобы вы это могли увидеть и помните всегда конечно же помните что выбор есть и вот эта вот фраза значит так и должно было быть эту фразу нужно понимать гораздо в более широком смысле Значит, так должно было быть, это один вариант, значит, так должно было быть, это второй вариант, третий, четвертый, а может быть, еще и пятый. Но как минимум два или три варианта всегда точно есть. И в первом варианте, и в втором, значит, так должно было быть. У человека есть выбор, есть развилка, есть кубический сантиметр шанса, есть такие моменты, когда он... Легко может сделать этот выбор, либо в одну сторону, либо в другую. Помните это всегда.